Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мне хочется продолжить мою серию видео, выпускаемых под названием «Лайфхаки из аптеки». Я давно хотела сделать это видео о препарате, который незаслуженно забыли и который больше не упоминают. Хотя, может быть, незаслуженно здесь не в этом дело, что незаслуженно. Мы говорим о том, что все наши дешевые препараты и эффективные. Сейчас медицина давно забыла. Теперь она назначает и делает препараты, которые поставляют импортные производители, которые ну, на порядке в десятки раз, наверное, дешевле и дороже, чем, сами, чем их аналоги. Поэтому сегодня речь пойдет о таком препарате как вот этот маленький препарат иофилин. Значит, у меня осталась одна пластиночка этого препарата. Вообще он в коробочке по 20 штучек. Здесь 10 штук, в блистере 10 штук, маленькие таблеточки. Значит, этот препарат обладает избирательным спазмолитическим действием. Мы очень часто кололи этот препарат в свое время по скорой помощи. Значит, препарат прекрасно помогает, прекрасно помогает при приступах бронхиальной астмы. Мы внутривенно вводили человеков, значит, купировали бронхиальную астму, купировали приступу Он прекрасно расширяет бронхи, значит, сосуды бронхов и прекрасно расширяет сосуды головного мозга. Поэтому, когда, допустим, у вас летом сейчас, летом разболелась голова, то вместе с анальгином вам можно принять небольшую таблеточку, вот это вот иофилина. Но дело в том, что у него есть одно такое побочный эффект, он обладает еще и мочегонным действием. Поэтому если вы после принятия этой таблеточки усиленно сходите в туалет через два часа, ничего страшного в этом не будет. Ну допустим, я сейчас уже лечусь бадами, я принимаю бады, поэтому к сожалению этот замечательный препаратик я не могу принять. Я не принимаю, мне от него становится в общем то весьма нехорошо. Но это как и везде, то есть глюконат кальция, совершенно безобидный препарат, у меня чуть было не вызвал сердечный приступ. Поэтому все это нужно знать, все это нужно понимать. Но поскольку наши люди сейчас упорно продолжают слушать наших медиков и упорно продолжают умирать <laughs> на больничных койках, вот, то я решила немножко восстановить ту медицину, с которой мы когда-то начинали, и которая нам очень эффективно помогала. То есть нашим вот этот препарат иуфилин мы использовали достаточно часто. Таблеточки иуфилина в общем-то, всегда иметь... Вот, собственно говоря, иуфилин у меня в домашней аптечке лежит постоянно. Стоимость этого препарата 20 таблеток в одной, в двух блистерах, она стоит где-то от 7 до 20 рублей. Вот, но помогает он великолепно. Он помогает расслабить сосуды головного мозга, особенно вот при таких вот сильных головных болях, где не помогает анальгин, в общем-то, нет никакого давления. То есть в каком случае принимаете уфилин? Если нет у вас ни повышенного, ни пониженного давления, а голова начинает давить, и голова очень сильно болит. В связи с чем это бывает? В связи с тем, что наше родное государство теперь стало использовать климатическое оружие. Хотя, естественно, об этом не говорят, но у нас сейчас могут искусственно повышать и понижать атмосферное давление. Поэтому, когда очень сильно, особенно в духоту это бывает, особенно, ну, в духоту, допустим, у меня, допустим, давление падает, у кого-то может быть по-другому, другая реакция. Вот. Но когда вы ощущаете, что у вас болит голова, в первую очередь вам нужно, необходимо не принимать таблетку анальгина, необходимо померить давление. Если у вас давление не пониженное, не повышенное, давление в норме, а голова очень сильно болит, однозначно это все связано с перепадом атмосферного давления. Я не говорю какие-то случаи о тех людях, которые находятся на каком-то лечении, у которых там... В общем-то, сердечное уже заболевание я, я сейчас просто со смехом отношусь ко всем этим сердечным заболеваниям. Мне непонятно, когда есть есть уже довольно-таки эффективные методы умной медицины, которая лечит и которая лечит уже, в общем-то, серьезные заболевания, вот два раза я могла оказаться на гистероскопии, и два раза меня гинекологи прямо с таким удовольствием собирались было направить на гистероскопию, но я над ними посмеявшись и пропив свой, пропив свой любимый бат вот, я сама лично видела, на экране то что, то, что нужно было там что-то удалять. Я не буду внедряться в подробности. И потом, когда я пропила, и через месяц мы сделали УЗИ, на экране ничего не было. Вот поэтому гипер, любые гиперпластические процессы сейчас можно совершенно спокойно убирать без операционным методом. Почему официальная медицина против других умных нововведений и против БАДа? По одной простой причине. Потому что БАДы заставят закрыться очень многие операционные, хирургические отделения и все прочее. Потому что, поверьте, что причина многих официальных заболеваний совершенно не та, от которой лечат. Вот, Но ну это я вам говорю как бы для справки. Вот. Поэтому я вам объяснила, вот есть такой небольшой препаратик, маленький такой препаратик очень дешевенький, никогда не смотрите на цену. он заслуженно забытый. То есть если его забыли, значит из-за чего из-за чего забывать его есть. Вот, поэтому он прекрасно помогает купировать приступы бронхиальной астмы. Я хочу сказать для астматиков, что ваше заболевание тоже уже совершенно спокойно лечится БАДами, и нечего из себя строить больных людей, нужно совершенно... Если бы у меня была какая-то вот такая болезнь, которая бы меня канала бы и донимала бы, и вынуждала бы ходить лечиться к этим профессорам дальтоникам. вот, я бы давно уже я уже давно бы нашла бы какую-то альтернативу. Я не могу понять, почему люди все равно сидят, и почему люди все равно вот мучаются, мучаются, и все равно будут колоть, вот ходить. Как и сахарный диабет уже давно лечится. Нет, все равно будут бабки, будут все равно сидеть за бесплатным инсулином, чтобы угробить свою поджелудочную железу. Ну, это психология народа, мы никуда с этой психологией не денемся. Значит, по всей видимости, я думаю, что здесь еще существует какой-то эффект навязывания мнения, потому что наши СМИ, наши телевизоры уже давно не выполняют роль просто развлекательного телевизора, в котором показывают фильмы, а это уже давно. В общем-то, система целенаправленного, электро ну, лучевого какого-то полевого воздействия, полевого воздействия, потому что когда-то вот я сейчас с большим удовольствием узнала, что Чумак умер, потому что я очень хорошо понимаю, почему Чумак рукоблудствовал с Кашпировским, это для того, чтобы навести морок на людей. И для того, чтобы людей довести до того состояния, до которого сейчас дошли. Значит, хочу предупредить, я очень много сейчас вижу выступлений медиков, таких же, как и я, неравнодушных к тому, что сейчас происходит. Ну, кто-то, может быть, хочет и заработать на этом. Но, с другой стороны, почему заработать, если это действительно правильно, если действительно способы продажи, допустим, каких-то определенных медикамент, медик, препаратов, медикаментов, э, дают возможность заработать врачу, то в этом ничего плохого нет. Самое главное, чтобы был эффект для пациента, чтобы врач не продавал либо плацебо, либо наоборот не делал плохо больному. Вот, поэтому я считаю, что ничего страшного в этом нет. Вот, я послушала врачей, и действительно у нас сейчас надвигается совершенно нелицеприятный нелицеприятное такой такое состояние у людей, как ави- и гиповитаминозы. В связи с санкциями и в связи я послушала вот в интернете доказательная медицина, она очень интересно рассказывала про нашу потребительскую корзину. Вы все прекрасно знаете, что Путиным была узаконена наша потребительская корзина. Когда грамотные врачи, значит, просчитали, прокалькулировали калории, когда они посмотрели, какие, какие продукты питания входят в эту потребительскую корзину, то они пришли к выводу, что эта потребительская корзина составляет ровно такой необходимый баланс калорий, чтобы вы, население, уважаемое население, теряли каждую неделю по 500 грамм живого веса. Я вас поздравляю. Это действительно великая забота государства о своем народе вот, и говорит о том, что происходит у нас в народе. Поэтому сейчас у нас действительно надвигаются такие, я вижу уже очень странные моменты, очень странные вопросы, очень странные проявления в полости рта у молодых и не очень молодых людей, то есть до 30 лет вот, э, на, нам надвигается состояние гипоавитаминоза. Гипо Значит, для того, чтобы этого у вас не было, потому что в продуктах питания, таким способом, каким их сейчас выращивают, уж в продуктах питания из Китая, вы точно никаких витаминов не увидите. В замороженных продуктах вы тоже никаких витаминов не найдете, как бы вы их ни искали. Это голимая черная чистая клетчатка, больше ничего подобного. Вот, поэтому мультипаки, витаминные мультипаки покупайте. Покупайте это в сетевых фирмах, в аптеках, как бы то ни было, но в аптеках все эти мультипаки это синтетика. Даже если туда попадают какие-то мультипаки даже с экстрактами, есть, э, есть разница в том, каким образом получить этот экстракт. Есть так называемые биотехнологии. Я рассказывала в своем видео рак и канцеро канцерофобия, стоит ли этого бояться, о том, какова разница между живой и неживой материей. Живая материя помимо формулы имеет свою структурную организацию. Посмотрите то мое видео. Я не буду сейчас углубляться, я недаром делаю видео для того, чтобы вы просто потом возвращались к этому, чтобы не лишний раз не рассказывать о том, что о том, что о том, о чем говорила раньше. Поэтому все вот эти вот аптечные э, мультипаки, э, там могут быть до, добыты витамины, даже если они будут и натуральные и из натуральных экстрактов они могут быть добыты таким путем, в которых вообще которые вообще не оставят живыми ни одного витамина. Допустим, так, тот же самый чай нельзя заваривать кипяченой, э, кипящей водой. Его можно заваривать водой 90, от 95-98 градусов, но не кипящей. И в том числе, вот как говорил Ниумы Вакин, что структурировать воду можно. Оказывается, вода, которая стоит, нагревается, и только-только вот показываются пузырьки, это структурируется вода, и ее снимают и в течение трех часов. Эта вода является структурированной. Вот, поэтому это тоже надо знать. Структурированная вода это важно. Я сейчас смотрю, что у населения э, очень резко упала необходимость пить чистую воду. Вы пьете какую-то перевозную воду, вы пьете минеральную воду, но пить надо и чисто обычную чистую воду. Но минеральные вот, есть сильно минерализованные, есть средние, есть низкоминерализованные воды, то есть пить обыкновенную воду я вот у нас рядом у нас рядом родник был я пила пила из этого родника вода просто я пивалась этой водой оказалось эта вода у нас минерализованная там очень много железа и я успешно вырастила камень, камешек в почке поэтому я перестала баловаться такой водичкой я стала кипятить фильтровать воду такую воду можно, можно покупать разбавлять дистиллированной водой вот она вообще, эта вода без соли, она, она есть в продаже, кто может достать из дистилляторов, допустим, пойти, кто работает медики или кто работает, допустим, санитарком медицинских учреждений, попросите дистиллированной воды. У меня мама в свое время когда ты привозила дистиллированную воду, мы пили дистиллированную воду, мы не умерли. То есть эта вода, она, ну, как бы она безвкусна, она как бы пьешь, ей не напиваешься. Вот. но этой водой можно прекрасно разбавить какую-то, допустим, солевую вкусную воду, которая для вас, и сделать воду по вкусу. Я как-то покупала воду Боринская, вот она у нас исчезла из продажи, но вы знаете, вкуснее воды я просто не пила. Вот летом я пивалась этой водой, <с up> по всей видимости была какая-то минерализованная вода, вот, но она была очень вкусная. Короче, понимаете, у воды тоже есть свой вкус. Поэтому вот эти все мои рекомендации надо учесть. И еще хочу немножко сказать о колибактерине. Я делала свое видео по колибактерину и говорила о том, что молочные продукты с колибактерином нельзя делать, потому что будет туалетный запах. Вы знаете, сама, сама бактерия, она вот в сухом виде, во флакончике, она действительно имеет яркий туалетный запах. Я сделала эксперимент, и эту бактерию, вот этот сухой остаток, развела в обезжиренном кефире. У нас наш местный молочный завод выпускает великолепный обезжиренный кефир. Раньше он был совсем дешевый, я его начинала пить, потому что денег не было, жить было не на что. Вот. А теперь я просто покупаю всеми теми продуктами, которыми я тогда пользовалась, я пользуюсь и сейчас. А теперь я покупаю этот, коли, этот обезжиренный кефир, опускаю туда, вот вчера, допустим, в 5 часов вечера я сделала, высыпала туда сухой вот этот колебактерин, вылила в банку, накрыла ее, вот, и сегодня утром я попила, попила великолепный кефир, он даже такой консистенции, очень-очень нежного йогурта, никакого туалетного запаха нет. И, извините меня, либо каждый раз покупать колебактерин по 280 рублей, либо ты взял одну капсулу и можешь выращивать, учитывая то, что вы вот вырастили этот Колибактерин, вы его выпили, выпить его надо, но за дня 4-5, потому что потом как бы кефир начинает расслаиваться, то есть стабилизаторов нет, но и не надо, и не добавляйте стабилизаторы. Далее, вот вы покупаете, допустим, биокефира, вот вам очень нравится этот биокефир. Не допивайте немножко до конца этот биокефир, оставляйте немножко на дне. Заливайте его опять же обезжиренным кефиром, только кефиром. Можно молоком, он сквасит молоко. Вот. Но кефиром лучше, это надежнее. Свежий обезжиренный кефир, но только обезжиренным. Почему тут жирный кефир, эти бактерии не любят. Обезжиренный кефир прекрасно идет. Заливайте обезжиренным кефиром, через день у вас будет та же самая. То есть, я вот я вот купила, я не знала, что это Данон кефир. Очень хорошо он мне пошел, но Данон больше покупать не буду. Потому что я слушаю все время Левашова, и Левашов сказал, что Данон и Настле это уже давно геномодифицированные продукты. Пусть они там, что не говорят, пусть они там считают, что, что и как, но, собственно говоря, Левашову я верю. И я верю, что здесь к нам, в общем-то, сейчас очень много идет, сейчас совершенно невыгодно, в общем-то, всему этому правящему классу выращивать новые поколения рабов, как говорится. И, естественно, для того, чтобы делать новые поколения стерильным, естественно, они спекулируют на детских продуктах. Так, так объяснял Левашов. Можете поискать выступление Левашова, я ссылаюсь на его выступление. Человек, он был знающий, он обладал невероятными способностями, которые может развить каждый из нас, но, к сожалению, на это уходит очень большое количество времени. Поэтому вот по, по сравнению я вам говорю об эуфелине, но тут же вам рассказываю и о том, что вот эти вот, я долго думала, может сделать отдельное еще видео по колебактерину, но больше не буду делать видео отдельно. Вот таким вот образом вы можете выращивать пробиотики самостоятельно. Даже тот же самый данон. Вот вы взяли бутылку кефира данон. Тут, ну, мне, допустим, понравилось, очень хорошо пошел. Я выпиваю, допустим, три глотка в день. Ну, во время еды, перед едой. Я люблю с утра, как правило, этим подзаправиться, и все нормально. Значит, вы купили бутылку, не допивайте до конца. Вы не допили до конца, залили эту бутылку, и на следующий день. Но перемешивайте периодически, и на следующий день вы можете совершенно спокойно пить тот же самый данон. Для эксперимента я тоже самое сделала, и я эту бутылку, наверное, заливала раз 5 или 6. То есть, это но ну, потом мне просто надоело уже, вот я чувствую, что мне уже не надо. И я выкинула. То есть, вы смотрите, вы одну бутылку купили, из этой одной бутылки вы можете такую же бутылку получить с пробиотиками столько раз, сколько вам надо. Вот. Но пить ее, конечно, надо будет быстрее, потому что там вы не добавляете консерванты. И, естественно, бутылка будет стоять, ну, где-то, ну, 4-5 дней, не более, не более того, даже вот до 4 дней. Вот, если у вас я допустим покупала маленькую пол литровую бутылку вот, поэтому вот здесь вот, вот такая маленькая фишечка вам с колибактерином. поэтому желаю вам всего самого хорошего не забивайте про то чтобы пить мультипаки никаких витаминов фруктов вы сейчас не увидите потому что все выращивается какими-то совершенно ужасными технологиями. Использую, использующим для того, чтобы просто забить вот количе, количество витамина, чтобы вырастить какое-то чудовище а не овощ или фрукт, допустим. Вот, я покупаю, допустим, я покупаю только на рынках, если есть возможность у меня покупать на рынке, вот, если есть возможность в универсамах покупать, то я покупаю в небольших количествах. Ну что ж, есть-то надо и все. Но мультипаки вы не забывайте. Потому что витамины, витамины это жизнь. Вот, не рекомендую обращаться за всем этим в аптеке, ничего хорошего вы там не найдете, потому что аптечные средства не используют новейшие биотехнологии, их используют только сетевые компании. Какие выбирайте себе сами, потому что, допустим, то, что пойдет сейчас мне, не пойдет сейчас вам. А в будущем оно может пойти. У меня так много раз было, что я сказала, а вот, ой, надо, надо же, я взяла, купила, думала, что пойдет, а я растолстела на нем". А вот сейчас уже спустя много лет, когда я спустила вес и все, и купила опять же эту продукцию, и оказалось, что она мне великолепно помогла, и, э, помогла избавиться от проблемы, которая у меня уже была, в общем-то, высвечивала явно. Всего вам хорошего. Не забывайте про юфелин, стоит он не больше 20 рублей. Да, и еще один такой момент, я заметила очень хорошую тенденцию. Наши дешевые лекарства стали исчезать с полок, но в то же время они начинают появляться на полках, но в очень дорогих вариантах. Допустим, варианты, которые в 10 раз, я не ошибаюсь, этого. анальгин, он стоит 10 рублей. Его продают в каких-то упаковках по 100 рублей. Когда я пришла, и попросила упаковку анальгина и папаверина, мне сказали, что это все будет стоить 160 рублей. Девочки, в другой аптеке это все стоило по 10 рублей. То есть в общей сложности 20 рублей. Вы понимаете, какая разница? Поэтому будьте, пожалуйста, осторожнее. Не покупайте сразу, тем более, что анальгин, глюконат кальций, уфимин совершенно не стоят очень много, очень больших денег, таких как панкреатин. Ищите нормальные аптеки, где торгуют, еще присмотритесь к производителям. Есть некоторые производители, которые действительно, даже вот сейчас травы, травы стал производить, как... я стала покупать, и я смотрю, наша аптека, 45 рублей, Думаю, что за трава такая? А смотрю, там производитель, и я так повернулась, и теперь заказываю, говорю, так, мне только не вот этого производителя, все. В общем, понимаете, как этот производитель то же самое делает в два раза больше на цену, она стоит 25, он за 50 продает. Но объясните мне, зачем мне это нужно? Я пойду у бабушки лучше вот, куплю, у бабушки я буду уже точно знать, что это действительно то, что нужно. Вот, поэтому всего вам хорошего. Будьте сейчас внимательнее, потому что очень много сейчас э, лохотронщиков развелось для того, чтобы э, всех из нас, всех делать локов, вымогать деньги. За те же самые наши дешевые лекарства с нас берут в 10 раз дороже. Та же самая фирма Вексима, я вам показывала в каком-то из своих видео. Э, в серебряных упаковках такая дополнительная очистка, как говорят э, эти самые... Аптекаре никаких дополнительных очисток там нет, там есть дополнительное промывание мозгов для того, чтобы с вас содрать в 10 раз больше, чем это все стоит на самом деле. Всего вам хорошего, лечитесь, выздоравливайте и пользуйтесь моими советами.